I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! Доброе утро! После вчерашнего ночного кода В общем у нас сегодня утренний обзорчик Аксы еще есть на немке и как обычно будем пробовать с вами зафармить. сделаем тише нормальная музычка а, зафармить за пределы. А в общем поехали посмотрим заберем плюшки которые есть дофигища халявы не знаю больше чем на тайване как по мне Фрагменты. чё за фрагменты он нормально скин на... <залива> на дерево 200 штук бесплатно а чё нет так, через два часа здесь. Поехали дальше. Это сменка. О, календарик. Нет, нет, это не календарик. О, вот оно. Нифига себе оно. Вот посмотрите. Немка всегда, вот чем мне нравится немка, она всегда выделяется. Все не так, как у всех. В общем, календарь за вход. 200 фрагментов, 50 книг, 200 эссенций, 20 кристаллов обезьянки. Ну тоже, тоже немножко похерли, но пофиг. Вот. Реально мне больше нравится то, что здесь не кристаллы, здесь дают больше расходники. Кристаллов реально и так хватает. А вот эта тема кайфовая. Эссенции и лапки. Вот день замка владельца, что у нас будет? Одна монетка, две карты, пять сундуков, блядь, ну это смешно. Если раньше нормальные здесь были плюхи, давали героя, давали какие-то расходники, кристаллы, три пятых сундука, ну блин, ну. Ладно, еще одна монетка Дайте, блядь, 10 монеток Вы уже и так бесплатно Дайте карту пятую хотя бы Это вторую карту влепили Не третью, вторую Жлобы, короче а -а -а -а. Так, поехали дальше, посмотрим Это у нас арбы Сундуки Да, печально, печально, конечно Но Пакеты Иван-то, наверное, еще какие-то, да. Но все равно немка отличается, как по мне. Мы спорили вчера, что же лучше Тайвань. О, посмотрим. Что тут за награды? Китсуны. То же самое. Ну, единственное, что здесь хорошо, это апекс камня. Камешек получили. Добавьте, блин, сюда пыль. Хотя бы 5 пальцы там, чтобы 10 было. Ну, в чем проблема, я не знаю, но ну, такую же хрень лепят, я не знаю. Просто с каждой обновой все хуже и хуже, меньше и меньше. Так, нам надо, кстати, еще здесь будет попроходить подземки. Я Махатму, кстати, качну, подкачиваю. Что там у нас сейчас посмотрим по БГ? Делается. Сейчас подкачаем. Подкачаем немножко махатму, надо ее сделать посильней и заодно заюзаем на кого-то. Кого это оккультист? Оккультист у нас десятка. Блин, что я сделал? Кого я там еще качал? Фобушку, по-моему, если не ошибаюсь. Да, фобушку. Ну, в общем, как по мне, вот если бы, знаю, я вчера говорил на стриме, если бы все серваки э, развивались как немка, именно в плане для бездонатов, Народ бы так не валился. Даже несмотря там, на какие-то да, нюансы с обновами. Судя по тому, сколько у меня человек гильдии, да, за буквально там за 2-3 дня 75-75 все перешли просто без доната на немку играть. Потому что здесь реально в кайф играть. Я, ну, я здесь тоже играю на бездонатном аккаунте. Многие говорят: вот здесь, типа, халява. Здесь не настолько много халявы, но здесь именно, именно такая халява, которая помогает э, ребятам развивать аккаунты без доната. Да, Это не быстро, это не так, как на русском. Там на русском хардкор. Нахрен тот хардкор нужен, если ты вообще ни хрена сделать не можешь. Там просто все урезано. Ты просто сидишь, ну... Ты того же самого зефира там хрен словишь. Розу тоже там с таким шансом... А тут, тут это и есть возможность. Понятно, на, на Тайване зефира проще собрать. На Тайване нету столько плюх для прокачек. А, Тайвань, даже если взять, потом вы когда-то захотите задонить, да, он дорогой. По сравнению даже с тем же самым английским сервером, он дороже. То есть, есть много нюансов, которые, ну, как бы, Тайвань, немка, они в чем-то разные, в чем-то похожи, но все равно немка поинтереснее. И народы здесь реально дофигища играет. Поэтому, кто играет на немке... Кидайте заявочки, нам у нас места будут освобождаться в зависимости от того там, кто в онлайне. До трех дней будем кикать, кто Багай, если сливаем не проходит, тоже кикаем. Ну, в общем, поехали. Хватит балаболить. Поехали тащить. Так места у меня хватает. поехали попробуем посмотрим конечно было бы неплохо оккультиста взять сюда место место место место а вообще взять давайте сейчас его качнем попробуем ради интереса скилл у него в принципе прокачанный я ему не буду сейчас качать это будет слишком длительно Девятку кучнем. Потом поставлю. Э -э -э СО. Поехали, посмотрим, насколько разница сейчас у нас будет. Возьму его на подстраховку. вместо ворожая, если что. А -э так, землеройка. Махатма, Анубис. Стрелок, роза и ворожей. Может, Махатму поменяю вот так вот сделаю. Посмотрим, насколько быстрее сейчас все будет. В принципе, сейчас Махатма должна более-менее неубиваемая быть. Ну, относительно я имею в виду. первый этаж пролетается, в принципе, как и всегда. Да, была бы у меня здесь Фрея. Конечно, было бы вообще четенько. Сколько у нас? Минуты, наверное, две. Вышло на прохождение первого этажа. Так, первый сундук есть. На втором сейчас начнется, как обычно, начнутся приколы. Кто у нас? Анубис уже слился. Блин, землеройка и Анубис ушатались. Ну, а ну, беспонятно, он ушатался на отражалке. Ого. Какие пачки. В принципе, с оккультистом должна быть пачка вообще неубиваемая, по идее. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай -ай. Вот это я залез. Вот это я красава. Ну, хоть первый этаж прошли. <соценно> хоть один осколок получим. Так. Да, ремку. Блин, мне ремки очень не хватает. Водушка, водушка и ремки. Че, ворожай опять спекся? Походу, да. Не есть. Странно. Странно, очень странно. У Розочки пошли. Я не понял, о а чем он. Не ресает. Вроде все собрано, как надо с водушками. Странно очень. Надо было оккультиста поставить. Надо делать эволюции. Хотя бы вот этими вот героям. Самики под накопить и поделать эволюцию. Так, тут у нас дрейк. Через дрейка не хочу идти. Не знаю, что-то меня эти дрейки вымораживают. Однозначно, да, оккультиста будет докачивать для того, чтобы ему тоже эмблемку вцепить. Ну, кайф просто. Оккультист слился. Ничего страшного. Сейчас восстановлю. Второй этаж зафармили, в принципе. Понятно, с потерей, но без проблем. Особых заморочек. Как видите, фармится очень easy все. Это при том, что у меня здесь прокачек особо нету. То есть, таким вот образом, нету смысла сейчас заняться за силой. Надо зафармить Мэри. Да, на некоторых серваках ее с карты можно. Здесь, к сожалению, вчера я показывал... Похерили все-таки сундуки. Ну вот, все, здравствуй. Здравствуй, елка, Новый год. Надо будет еще эмблемки здесь покачать. В общем, есть чем заниматься. Подземочки попроходить. Поднять немножко лавал героя. Ну, по крайней мере, два этажа я без проблем фармил. Это радует. Хорошо, что мы фрай встречаем. Да, с оккультистом надо что-то делать. Надо будет его подкачать. Нормальный оккультист будет потом тащить. Так, побашка, это стрёмно, землеройка, оккультист. Но, наверное, здесь мы сейчас и остановимся. Скорее всего, если побашка включится. Не успели мы все таки первыми. Блин, землеройка кайфовая. А, еще сейчас покажу новый календарь за вход. Еженедельный. Это просто космос, честно скажу. Вчера мы тоже я завтыкал. Сейчас покажу, что сделали здесь. На немке опять. Вот чем немка отличается от всех других серваков. Пойдем через центр. Ой-ой-ой, нифига себе одержимый! Падла, блин! Вот реально падла. Придется, как обычно, потом смотреть рекламку и проходить. А, Но ну, это сделаю уже потом, чтобы времени. Ну, в общем, смотрите, что у нас есть Не понял, что еще что-то добавилось да, Так, -с. вот так вот, ребят Вот если сравнивать э -э -э День замковладельца Здесь вы за неделю получите ту же самую карту И, как по мне, плюхи получите в разы круче Вот просто реально В разы круче Вот что вы на вот это скажете это просто писец. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.